Здравствуйте мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Соб — это эффективное средство против воспаления горла и грудной клетки. И также... При бронхите, при воспалении легких, это и это отличное средство при воспалении горла, а также при воспалении легких.